Вот. Что касается инсайтов курса, то, соответственно, я точно поняла, что знания устаревают. Я это знала, но почувствовала себя просто безбожно отставшей. И даже пример с мемами, да, с сервисами это показывает. То есть вчера сервис работал, сегодня ты заходишь, он уже не работает. И это значит, что тебе нужно постоянно как бы идти вверх, да, чтобы оставаться на месте. Знать не неравно делать, это тоже прописная истина, но курс дает прекрасную возможность сделать то, до чего вообще не доходили руки, наконец-то уже сесть там, да, наконец-то уже прописать этот тон of наконец-то сделать очень много важных вещей. Ну и тоже, это не, не совсем инсайт, но это еще раз подтверждение, да, что зачем, это главный вопрос, и у нас это своя боль. Да, ребята, зачем вы меняли корпоративные качества? Зачем это было сделано? Зачем? Ну, в общем, как всегда, с, с, с ответа на вопрос, зачем, надо начинать любой проект. Вот у меня все.